Всем салам, я хотел бы вас попросить посмотреть мой прошлый видос, я над ним очень долго старался, реально старался, я сделал, ну как я считаю, я сделал его достаточно прикольным, классным, смешным. Поэтому, пожалуйста, зацените прошлый мой видос, навалите туда активчика, лайков, там, комментариев. Может быть, вы уже смотрели видос, но позабыли поставить лайк, пожалуйста, ребят. Я сейчас с Ютуба я не получаю деньги, и считайте, я работаю просто за ваши лайки. Поэтому, если вам не сложно, зайдите на прошлый видос, зацените его. Ну а кто пришел послушать трек про Абобу, вот вам при просмотра, просмотре. Тут, тут, тут тоже можно наводить лайков, комментариев, блядь, надеюсь, видос наберет просмотры, потому что я в теневом бане у Ютуба, а никто не смотрит мои видосы. Пошел, нахуй. Так, сейчас, например, я буду тут ощущать. Ладно, помню, что я заперся. Оккуда закрылось? 五四 booked Hallelujah 기�ерх Ah, blah, <laughs> blah, blah, blah, blah, blah, а ну, а ну, а ну, баба. Бобба! Бобба! Бобба! Бобба! Бобба! Бобба! Бобба! Бобба! Бобба! Бобба! Бобба! Бобба! Бобба! Бобба! Бобба! Бобба! Бобба! Бобба!